Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И меня выгнали с работы в Польше, и я в шоке. И Уже в третий раз меня увольняют с работы в Польше, но в этот раз сделали это особенно изощренно, так сказать, с особыми эмоциями и даже где-то со злостью, поэтому это выглядело так, как будто меня просто-напросто выгнали с работы рекрутером в Польше на которой я отработал почти год, в сентябре был бы год, из польского агентства по трудоустройству проекта, Плюс меня выгнали, собственно говоря. А сделали это за то, что я открыл свою фирму в Польше или же свое агентство по трудоустройству. К слову, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то мой номер, актуальный номер телефона, находится в нижней части вашего экрана. Там Viber, WhatsApp, пишите мне в любое время. Отвечу вам в будние дни в рабочее время по поводу работы в Польше. Также со списками всех актуальных вакансий, как от нашего агентства, так и от других надежных агентств работодателей, с которыми я сотрудничаю вы можете ознакомиться с этими самыми списками, пройдя по нотации которая уже появилась прямо вот здесь, в верхнем левом углу вашего экрана если смотреть от меня ну а что касается того почему меня уволили, как я уже сказал это был третий раз и сейчас за то что открыл свою фирму там на меня даже обиделись и разозлились только не понимаю, если честно до конца за что, может быть это злость, зависть за то, что я вырываюсь вперед в гонке под названием «Жизнь», то, что я теперь могу составить конкуренцию э, данному агентству и так далее. Скорее всего, в этом кроются истинные причины того, э, за что, э, собственно, так провели всю эту процедуру увольнения. Просто по-польски, если сказать, сказали «Вы пердали стонт», можно даже так сказать. Просто-напросто сунули мне в нос э, «Вы поведение умовы о праце». И в грубой форме сказали, подписывай и выпердали стонт. Я уже в Проект Плюсе не работаю, поэтому, друзья, те номера телефонов, которые ранее были актуальны, еще два номера у меня были, уже... Ним ко мне не дозвонится никогда. Теперь только этот номер, который был в начале этого видеоролика на вашем экране, и он же в описании к этому видео. Ну и также актуальные мои номера вы можете найти у меня на сайте. Аннотация, соответствующая на сайт была у вас также на экране. И ссылка на сайт есть в описании также к этому видосу. Там будут уже актуальные номера. Вскоре у меня появится еще один номер. Суть в том, что следите там за актуальными номерами. Ну и вообще в этом видеоролике я не только хочу сообщить вам то, что у меня уволили или же выгнали да, с работы в Польше, ну, это меня шокировало, с одной стороны, то, как они это сделали, как я уже сказал, потому что я был лучшим работником, больше всего находил туда людей, еще две недели назад меня благодарили, жали руку, а тут вот уже выгнали. Вот такая штука жизнь, так все быстро меняется, друзья. И, к слову, еще если сказать о про Плюсе напоследок, хочу сказать, что агентство, собственно, это весьма достойное, в плане трудоустройства ничего не могу сказать про них плохого, обращайтесь, во всяком случае, на данный момент, когда меня оттуда уволили, к ним можно обращаться, вот. Но все-таки советую вам, конечно, лучше обращаться ко мне. <смех> Но, как я сказал в этом видео, я хочу не просто вам рассказать об увольнении с проекта Плюса, а дать несколько отдельных советов и вообще и рассказать небольшую историю моей жизни. Ведь, как я сказал в начале этого видеоролика, уже третий раз меня увольняют с работы. Вот сейчас это был третий раз. Два прошлых раза, собственно, меня просто уволили, а здесь так выгнали уже жестко, да. Первая моя работа была сварщиком, вторая работа на настройке, третья работа в агентстве по трудоустройству группа прогресс, и четвертая работа получается уже в проект плюсе. Да, значит тут уже моя пятая работа, то есть на своей фирме соответственно. И получается, если говорить о первой работе сварщиком, я сам уволился, подошел к директору, также он не хотел со мной расставаться, потому что я, в принципе неплохо справлялся там со своими обязанностями, до сих пор кстати туда могу вам помочь устроиться, где я сам изначально работал сварщиком еще два года назад, уже чуть больше, да ну, суть в том, что просто решил двигаться дальше, хотели мы там начать кое-какой свой бизнес в другой немножко области, и я уволился Но так получилось, что я попал на стройку Оттуда меня уже уволили после того, как я отработал месяц. Потому что я не собирался, в первую очередь, сам там долго задерживаться. Не все получилось, далеко не все получилось так, как нам обещали. Но и в итоге меня вообще уволили, сказав, что ты плохо работаешь, не справляешься. Третья моя работа была, как я уже сказал, в агентстве по трудоустройству группа «Прогресс». Хотя нет, была еще промежуточная работа, но на которой я отработал всего лишь день, друзья. Потому что когда меня уволили, внимание, уже со стройки, я поехал в Варшаву ни с чем, и нашел там за неделю работу в офисе, опять же, в агентстве по трудоустройству. То есть я с обычного разнорабочего, со сварщика, работая на стройке, то есть сначала сварщиком, потом разнорабочим настройки на стройке, и сразу пересел в офис, да, в центре Варшавы у них был офис, там агентство по трудоустройству, туда меня наняли, ну, как бы менеджером по поиску клиентов, да, но только день я там отработал, потому что более выгодное предложение ко мне пришло из польского агентства по трудоустройству, группа прогресс, предложение по трудоустройству, переехал я уже туда работать, там соответственно я отработал где-то более полугода, ну и меня уволили оттуда, сказали ты не справляешься со своими обязанностями, ну не в такой грубой форме как с проект плюсом я уволили, но тем не менее, тоже естественно было бы поведение, умов излицения, все официально и просто-напросто две недели мне дали отработать, и э, до свидос. Что делать? Куда деваться? Не знал. Шоковая ситуация. В принципе, ситуация такая же шоковая была, как и тогда, когда меня уволили со стройки. Потому что ни тогда, ни сейчас особо не было денег в запасе. И не знал, что делать. Работы не было. Работу нужно было находить быстро. И за пару дней нашел работу в польском агентстве по трудоустройству «Проэкс там я познакомился с людьми очень хорошими, с которыми мы вместе сейчас открыли свое дело. Благодаря им во многом получилось это сделать, конечно же. Ну и мой вклад, конечно, немалый, но их, соответственно, тоже. То есть без них это тоже не получилось. бы. Большое спасибо хочется сказать. То есть, друзья, обратите внимание, как все складывалось в моей жизни после увольнений. То есть каждое увольнение с работы шло к чему-то лучшему, то есть сначала казалось, что шок, стресс что делать, нет денег что будет дальше, казалось, что пустишь руки, потому что м -м, неизвестно, найдешь работу, нет сколько уйдет на поиски работы, жить особо не за что, э -э но в итоге работа находилась и более лучше, чем ранее, э -э проследите аналогию сначала сварщиком в деревне работал потом, да, на более худшую попал работу разнорабочим настройки. настройке но там пробыл всего лишь месяц, уволили и уже попал в центр в Варшавы в офис, там проработал день, и уже я на берегу Балтийского моря работаю на дому, мне сняли комнату, номер в отеле, я там работал без выезда за компьютером, как рекрутер, то есть полностью мог самореализовываться, то есть какой резкий скачок вперед произошел. Никто не стоял над душой, занимался видеоблогом, монтировал видео, давал рекламу, вакансии и так далее, отвечал на звонки. Резко со стройки, с холода, с грязи, да, с мороза попал в суперкомфортные условия. То есть, А сначала казалось, что что делать, черная полоса в жизни началась, уволили, нет денег, ничего, куда деваться. Но не опустил руки, пошел дальше и в итоге вышел на ступень выше, чем был раньше. Еще хочется отметить, что когда я попал на работу в группу Прогресс, я потом с Балтийского моря переехал в Белосток и здесь встретил любовь своей жизни, свою жену, от которой у меня сейчас ребенок, да. То есть еще один плюс вот этих всех увольнений, огромнейший, то, что я встретил своего человека в этой жизни, чего и всем вам желаю. Хотя сначала казалось, и были мысли даже, что стоит уехать вообще вернуться в Беларусь, потому что руки опустятся, остался без работы, труба. Но в итоге все складывалось как нельзя лучше. И вот сейчас очередное увольнение. Естественно, я на подъеме, я на позитиве потому что, во-первых, после каждого увольнения у меня шел подъем вперед, э, что-то новое для себя открывал, выходя из зоны комфорта, я в итоге пробивался дальше и выходил на ступень выше во всех отношениях. Ну и сейчас, конечно же, я уже сам, если честно сказать, шел увольняться э, с Проект Плюса, но они впервые успели сунуть мне вы поведение умовой операции и сказать, что мы тебя увольняем, потому что вот ты открыл фирму э, и работал на нас, но не сказал ничего об этом, хотя никого не обманывала, все в открытую говорил на Ютубе, но тем не менее, это уже опустим, да, суть в том, что они как бы меня выгнали, но я себя почувствовал свободным человеком, как будто груз с плеч у меня упал, друзья, ну, естественно, во многом из-за того, что у меня уже есть своя фирма, и сейчас я буду работать на себя, и непосредственно являюсь ее владельцем, то есть, мне никто не будет указывать, что мне делать, командовать мной, и так далее, ну, сам себе хозяин, как говорится, следующий этап, это уже будет покупать время, людей за деньги, то есть нанимать людей на себя, но сейчас остановимся на этапе сегодняшнем. Сегодняшний этап заключается в том, что, пройдя через череду увольнений в Польше, я дошел до того, что у меня своя фирма. Надеюсь, это видео, друзья, поможет тем, кого, возможно, хотят уволить с работы, неважно, в Польше или где бы то ни было, либо уже уволили, и вы хотите опустить руки, не знаете, что делать дальше. Вы в депрессии. Надеюсь, что вы посмотрели это видео, и, собственно, оно вам внушит оптимизма. Потому что, поверьте, все, что не делается, все к лучшему. Наш мозг не может посмотреть, что будет дальше за поворотом жизни. В Течение вариантов, оно всегда идет по более оптимальному нам пути. И только своими глупыми действиями мы можем сбить его в неправильное русло, так сказать. Но если идти по течению с позитивными мыслями, конечно же, делая активное действие в поиске другой работы, выходя из зоны комфорта, знакомясь с другими людьми и так далее. Потому что если будете сидеть просто или лежать на диване, основное дело, работа сама не найдется. Но если так случилось, что вас уволили с той работы, где вы были, какой бы классно она вам не казалась, поверьте, когда вы найдете другую, она может быть на первый взгляд гораздо хуже. Но возможно вы там познакомитесь с человеком, который откроет для вас в будущем совсем другие возможности о которых вы раньше даже и не мечтали а возможно благодаря этой работе вы встретите своего человека, свою вторую половинку а возможно благодаря этой работе вы станете вообще успешным и популярным потому что опять же она откроет для вас какие-то новые горизонты совсем неожиданной стороны и может быть куче всего с вами случится как нельзя более положительного благодаря той новой работе которую вы найдете или благодаря тем новым людям с которыми вы познакомитесь из-за того, что э, начнёте прозванивать, искать что-то двигаться, то есть дальше, благодаря тому и из-за того, что вас, соответственно, уволили из той работы на которой вы работали до этого. Поэтому, друзья, никогда не опускайте руки. Если это случилось, значит, это только к лучшему, я уверен. И мой жизненный путь является э, тому примером, и мой весь видеоблог, соответственно, тоже. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь обязательно на него прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, поделитесь этим видео как можно с большим количеством друзей. Ну и, конечно, если заинтересованы в работе в Польше, уже знаете, где искать мои вакансии, также вы можете найти их, пройдя по ссылочкам в описании к этому видео, там ссылка на мой Телеграм-канал. Проходите на него и подписывайтесь, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше прямо на свой телефон в автоматическом режиме. Ну и, конечно же, напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши.